друзья всем привет у меня сегодня последний катальный сезон на снегоходе Promax. сегодня отправляюсь вот с гаража по реке Оп. сейчас уже апрель месяц скоро у нас уже будет все таять вот и уже будет опасно ездить по реке будет уже просачиваться налить вот. и сегодня будет так скажем небольшой заключительный этап про Снегоход Промакс Немножко расскажу еще сегодня нюансы А пока отправимся половить на жерлицы вот. Так что заводимся И отправляюсь Я хочу протестировать по глубокому снегу сейчас этот снегоход вот ну в принципе здесь где-то чуть выше колена ну немножко нас есть ну и когда едешь проваливаешься вот я сейчас покажу ну вот почти по яйца ну блин почти пожок Хрен залезет за Широкими лыжами обязательно надо брать широкие насадки Без них будет намного хуже идти Я это уже проверил, вот буквально, ну недавно вот здесь вот покатался сейчас Большой плюс дает широкие накладки на лыжи Друзья, я этот сезон докатал почти у нас скоро весна могу рассказать немножко плюсы и минусы что понравилось мне а что не понравилось значит не понравилось это был такой нюанс когда вот крышка бака она пропускала и бензин немножко здесь расплескивался и тем самым конденсировался конденсировалась вода попадала в бак и попадала в карбюратор вот в прошлых видео я рассказывал что мне поменяли карбюратор можете посмотреть как он выглядит и какой он вообще на самом деле, ну китайский правда но он намного лучше поставили мне на эту крышку резинку, я не сам ставил мне все X-Motors сделали по гарантии, поставили вот такую здесь пипку не знаю, вот типа воздушника типа воздушника, все пропускать перестало, идеально стал работать ну с новым карбюратором. Самый большой минус был, это когда мозги, короче, компасировал это карбюратор вот. а больше особо таких минусов не было. но ну, веревка порвалась вот эта вот веревка порвалась заводилка ручная ну, мне ее заменили, заводил с ручным тоже. Значит когда берете аккумулятор Аккумулятор надо заряжать, даже самые новые аккумуляторы, они севшие Я зарядил аккумуляторы и нормально стал заводиться Потому что до этого у меня аккумулятор садился, на морозе сдох Короче, я заводил с ручного стартера, приходилось За этот сезон я на нем проехал уже 300... ну, на спидометр показывают 360 километров я уже счет сбился, сколько я уже рыбалок поездил и просто так катался, на гараже катался, тестировал его так для себя, чисто понять, как им управлять. Ну, особо минусов нет. Ну, минус есть, вот немножко стекло такое, хлипкое и все. Вот. Что понравилось еще? Значит, здесь вот подставки, эти подножки хорошо вот очищаемые. То есть здесь снег не собирается в этом месте. Можно легко отряхнуть. Вот, и как бы... Я даже не заморачивался, я ни разу не отряхал. Ни разу не было такого, что прям все снегу было. Не было такого. Весь снег уходил. Что мне понравилось, то что есть здесь прикуриватель. Ну, в принципе, мне кажется, у многих снегоходов есть прикуриватель на 12 вольт. Вот, я им еще ни разу не пользовался, гаджеты не заряжал. Есть еще один небольшой минус. Вот, изначально я брал. Без спинки комплектации не было, не входила спинка. Вот. Кофар у меня уже стоял, это было в комплектации. Спинку поставили, он немножко деформировался, ну вот немножко он, немножко неудобно. Лучше, конечно, чтобы разработчики сделали, надо чуть-чуть повыше сделать спинку, потому что он давит на сам кофар. Вот, и он немножко сминается. А так удобная вещь, офигенная. Мне, мне нравится, туда целый рюкзак помещается там. И боковые кармашки есть, и всякие там инструменты можно положить. Ну, короче, много функций у этого кофра. Скорость включается неплохо. Проходимость я уже показывал. Вот сегодня покатался. Ну, хотя нас, ну, я бы сказал, что по такому настру собака, мотособака бы не пошла. Она, возможно, бы зарылась бы. А вот на такой технике по такому насту, когда вот столько снега, нормально идет. Мне понравилось. Этот год я практически заканчиваю эксплуатацию.